Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы познакомимся с настоящим временем Present Continuous. Present Continuous или его второе название Present Progressive это время, которое обозначает действие, происходящие сегодня, сейчас, в данный момент. Например, I'm running now. Я сейчас бегу. She's laughing at the moment. Она смеется в данный момент. Pizza today. Они сегодня едят пиццу. The children are playing ball at present. Дети играют в мяч в настоящее время. Look, the is Смотри, слон летит. Listen, the bird is Слушай, птица поет. У всех этих предложений есть свои особые сигнальные слова. Now – сейчас, at the moment – в данный момент. Today – сегодня, at present – настоящее время. Look – смотри, listen – слушай. Они помогают нам понять, что наши действия происходят прямо сейчас. В русском языке эти слова могут стоять в любом месте предложения. Например, сейчас я пишу, я сейчас пишу, я пишу сейчас. В английской фразе их нужно ставить или в самом начале, или в самом конце предложения. Вот так. Now I'm writing. I'm writing now.